Теперь я тебе вопрос задам скажи пожалуйста вот у нас сегодня последний день ну так скажем вот первой части моего пребывания и намечена мастер-класс по тренажеру правило прям два слова что это за тренажер чем он полезен может быть людям и как люди самостоятельно могут поддерживать свое здоровье именно с помощью этого тренажера Тренажер правила это старославянский способ, секрет здоровья и силы русских богатырей. Правила действует на фасцию. Большинство людей тренируют мышцы. И этим они приобретают свою силу. Но, как мы знаем, русские богатыре были гораздо сильнее тех, которые были очень сильно накачаны. Почему? Они тренировали свою фасцию при помощи правила как это делается, это надо погуглить вы узнаете, а правило такое стоит в Гамбурге и в принципе его можно установить в любом месте, у нас сегодня зал меняется, мы то в одном, то в другом месте я не могу сказать точного адреса, но если у вас есть зал, то скорее всего мы можем поставить стационарно и там будут люди приходить все равно интересоваться и заниматься этим потому что это направление пока новое, конечно людей немного сегодня знают об этом но чем дальше будут люди об этом узнавать тем больше это будет пользоваться популярностью потому что фасция она головнее мышц. Вернее, у нас нет ничего головнее, но у нас она меньше всего используется, меньше всего есть возможности ее тренировать. Только при помощи правила, альфа-гравити тоже у нас, кстати, есть. Ну и те вещи новые, которые сегодня в интернете вы можете найти. Найдите правила альфа-гравити в интернете, погуглите и увидите, насколько это интересное занятие. Ну а как найти информацию дальнейшую об этом в Германии, в Гамбурге Есть. Место, где это можно попробовать и осуществить. Да, я еще вот часто ну, слышу такое мнение, что якобы только здоровым людям можно а, заниматься на этом. Я знаю, что в силу жизненных обстоятельств у тебя ну, такая ситуация в жизни возникла, что тебе пришлось сделать операцию на позвоночнике. Но тем не менее ты э, рискнул э, воспользоваться этим правилом. Вот скажи свои ощущения после этого. Можно ли людям вот, с подобными операциями, ситуациями, жизнями быть на этом правиле? Э, как говорил один товарищ, можно, если осторожно. Так вот, э... У меня не только позвоночник, у меня рука была выдернута, у меня там много есть операций, при которых вот когда Саша посмотрел, он, он тоже испугался. Но тем не менее, можно бояться, как глаза боятся, а руки делают. Я начал первый раз, было очень больно, я провисел, может быть, меньше минуты. Второй раз я провисел полторы минуты, потом дошло до трех минут, потом до пяти минут. И сегодня... Я на правиле могу уже делать даже какие-то упражнения. Это не быстро приходит. Но когда ты можешь делать на правиле уже что-то, то вопросы потом со здоровьем... Ведь не сила у нас главная. У нас главное, болит нас потом что-то или нет. После правила перестают болеть такие... Ну, растягивается позвоночник, наполняется водой. Ведь в позвоночнике какая проблема? Вода между суставами, она уходит. И восстановить ее можно. У ортопедов есть такие приспособления. Они растягивают вас, но они делают как? В плане лечения. Так вот, это можно делать в плане профилактики и результатов добиваться точно таких же, каких добиваются ортопеды, когда вас лечат. Но когда вас лечат, там используют медикаменты. Мы медикаментов, как ты знаешь, не используем. Мы используем гиалуроновую кислоту, хондроитин. Мы используем правильную воду для того, чтобы эта вода восстанавливалась. И если мы добавляем к этому правило, можно практически любую болезнь, причину болезни устранить, а когда причина болезни устранена, чтобы было понимание, это как дорога, по которой ты ездишь каждый день на машине. Если она плохая, машину ремонтировать придется постоянно и регулярно. И вот тогда нужны автосервисы, и врачи тогда нужны для того, чтобы лечить тебя. А если дорогу выровнял, и она хорошая и машину купил хорошую, то забыл о ремонте и ездишь и получаешь удовольствие. Точно так же с нашим телом. Мы выравниваем дороги. Врачи занимаются... Э Ямочным сервисом, ремонтом. Да, ямочным ремонтом. И, собственно говоря, он необходим, и врачи необходимы для тех, кто едет по плохим дорогам. Хотите исправить дороги, приходите к нам. А, Саш, я правильно понимаю, что ты бы не рискнул а, без предварительной подготовки своего тела а, воспользоваться правилом? То есть ты предварительно какие-то действия делал, причем не один месяц. То есть, наверное, даже годы, да? То есть, что вот ты делаешь для того, чтобы свои внутренние ресурсы привести в порядок? Вот что для этого ну, необходимо, твой, так скажем, совет начинающим? Первое дело, наладить водный режим. Без водного режима в организме ничего не работает. Если мы пьем воду из-под крана или покупаем еще вот страшные напитки, как кола, у нас же ощущение такое, мы выпили и ничего с нами не случилось, значит все хорошо. А если выпили и стало еще хорошо, так это вообще всегда хорошо будет. Тогда надо пить водку, тогда будет всегда хорошо. Но это, как показывает практика, не так. Недолго. Да, хорошо, но недолго. Вот, первый водный режим, затем три шага. Первый шаг – детоксикация, ну, основа его водный режим. Второй шаг – очистка организма. И третий, третий шаг – это восстановление тех систем в организме, которые отстают. У нас есть тесты, при помощи которых это можно определить, какая система в организме отстает, но начинать восстанавливать систему какую-то, как это обычно нам предлагают нутрициологи или диетологи, не все, конечно, но у нас есть отдельные такие товарищи, которые говорят, попей витаминки и все пройдет. Неправда. Аскорида с витамином С живет в два раза дольше, чем обычно. Поэтому если мы хотим кормить наш внутренний мир хорошими витаминами, то надо начинать с этого. Мы начинаем с детоксикации, вывести токсины из организма, потом почиститься, а потом уже начинать восстанавливать какие-то системы. В принципе, ничего сложного. Единственное, что путь к этому, к этому осознанию приходит через практику, а практика бывает очень длинная, если мы ну, меняем эти шаги. Поэтому какой, какой совет ты спрашиваешь? Да. Совет начинать сначала начинай А где с... об этом поподробнее можно узнать? Ой, Твой, на твоем канале есть ли эта информация? Или может быть сайт какой-то есть? На моем канале есть очень много информации На YouTube канале Александр Волин Введите здоровье и найдете много информации Но основа этой информации Вот эти вот три шага, которые я сказал Детоксикация, очистка, восстановление системы остающей. Хорошо, а как и чем По-моему у тебя есть какой-то сайт Замечательный, которым пользуется весь мир Сайт называется ⁇ Здоровье не купишь». То есть можно под этим интервью посмотреть его правильное название? Yep. Да, чем... Полезен этот сайт. Я постарался его оптимизировать под человека, который даже новичок приходит, не знает, что делать. Потому что продукция там много. Продукцию можно заказать. Она дешевле и качественнее той, которая сегодня присутствует на рынке. Это я выбирал сам. Но самое главное, там есть раздел программы, в который можно зайти и посмотреть, как составляется из этой продукции программа. Потому что когда человек новый заходит на канал, на сайт, он понятия не имеет, любой продукт прочитал, может, это мне нужно, может, это. Раздел программы сразу ставит все на свои места, что конкретно нужно делать. Плюс там есть раздел детокс-марафон. Если сам человек не может разобраться, он вступает в группу, там нужно заполнить анкету и добавиться в группу. Специалисты, которые проведут 21 день по э, всем ступеням очистки организма, а после этого человек может это делать уже сами, ему уже группа не нужна. Все, спасибо, Александр, и до следующих встреч. Пока.